Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Я моречка! Что за? Ай! Больно? За что? Прибьт? Она права. Как ты могла? Она же еще ничего не сделала. Ко, она ведь тебе ничего не сделала? Я защищала тебя. Я же сказал, что не делала. Но спасибо, наверное. Прости, нога рефлекторно полетела, стоило мне только увидеть ее лицо. Проще говоря, ты все-таки не пыталась защитить меня! Да не боись ты. она же вампир. Ей все чем. Да я ведь в пол ударила. Надзона паршивка такая! На драху нарывалась, значит, да? Это ведь ты первая начала! <свы> Это еще что? Может он в ошибся? Не, прости, Емори. Помни, что я говорила. Я очень популярна. Сэри. Сэри. <связывающие> да он же поехавший! Если ты знаешь его, может ты что-нибудь сделаешь? Ну, я и сама не знаю, что тут поделать.